У меня тут волос немножко вылез, да, поправила волосы. У меня там на трусах лишняя бирка подрезала. Так, так, так, стало резко интереснее. Ну почему так, почему? Потому что. Ну-ка, давай теперь объясняй все, что ты мне сейчас объясняла минуту назад. Насчет рукояти. Дубль первый-единственный, другого не будет. Да. Дубль первый-единственный, пробы ножей, которые пришли буквально из Питера. Обзор от а тупой блондинки, поэтому что я могу сказать, хорошего или нового, я не знаю. Ну, вот первый нож, который я увидела, который я сейчас, наверное, не, не достану, не потому порежься. что какада то мне немножко большая, даже учесть, что я все-таки имею тут спереди. Вот, я вам показываю, все прекрасно Штуру. видят. Прекрасный, красивый, достаточно тяжелый и увесится нож. Допустим... Сравниваю тупо с телефоном, когда первый раз оказался у меня, какой, флай? Я хочу iPhone сегодня. А потом я взяла iPhone номер пять, и вроде бы толщина телефонов та же самая же, но очень сильно отличается по весисти. Ну, тяжелый, классный, ничего не спорю. Той же самой марки, того же самого представителя, ну, представителя тоже, питерский. Сити Хантер. Сити Хантер. Что я могу сказать? Ну, берешь и думаешь... Они а не этим ли ножом мой папа 10 лет назад мне в шестом классе открывал шпроты? А это уже наш профиль. С рыбкой. Думаешь, да блин, ну в смысле как? Ножи абсолютно идентичны. Тут и... будет закадровый смех. Закадровый смех, да. Нет, не идентичны. Я имею в виду то, что они того же производителя и по форме различия, наверное, скажете, что вот это намного круче. Но лично мое мнение. Когда я смотрю на этот нож, что я вижу? Я вижу прорезинную рукоять. А следовательно, она менее травмоопасна. Почему? Ну почему так? Почему? Потому что. Потому, потому, что... Что, потому что она менее скользящая При этом, когда использовать этот нож И использовать специальные перчатки, которые такие же В общем, что я хотела сказать Это моя точка зрения Почему вот этот нож выглядит а, круче, чем вот этот вот? Что я там говорила, а я говорила почему Потому что Мы живем в 21 веке, когда превалирует, к сожалению, моему большому Точка зрения моды. Мода на айфоны, мода на забритые виски, мода на большую бороду и мода на хай-тек. Вот этот нож абсолютно идентичная мода хай-тек. Почему? Потому что это серебряная сталь, это черный рукоять и он выглядит намного моднее и новое То есть, вот этот нож, я могу сказать абсолютно сразу, придя в магазин, как человек, который первый раз его видит, выпустил в 2016 году. О, класс, беру! Хотя, может быть, он был выпущен очень давно. Лежит рядом второй. Они абсолютно братья, потому что... Не брат, гнида черножопая. А чего такого-то? Наверное, один человек их делал, скорее всего. И придумал, скорее всего, один. Но так как у него... Это Микарта называется. Микарта, хорошо. Кожа подделанная под дерево. А если ткань обработанная, обработанная эпоксидной смолой. смолой, если я вот так удалю от вас внимание, то кажется, что он деревянный. Кажется. Ну, если не приглядываться и если не иметь абсолютно стопроцентное зрение, то да, действительно. Ну и плюс. По тяжести рукоять, он абсолютно, наверное, раза в два легче, чем его предшественник. Ну да, не берем длину лезвия, хотя, в принципе, она отличается абсолютно толщина обуха. толщина обуха в миллиметр максимум. Потому что они прям вот совсем один в один. Что отличает другого от первого? Этим ножом открывал папа мой. Первые консервы. <звук> он классный, он удобный, но если бы он лежал в магазине, я бы его не купила. По одной простой причине, потому что он кажется мне старым, древним, а может быть э, не столько модным, потому что в наше время люди привыкли покупать модные вещи. Так как мы ножи берем... Наверное, для того, чтобы они у нас просто были, как обиход а, а, обычной Старый. жизни. Согласитесь, этим ножом вы пользуетесь сколько раз? Ниточку. Порезали. Катушки на штанишках, да? Вот, видите, отлично катышки режет. У меня тут вот волос немножко вылез, да, правилу волосы. У меня там на трусах лишняя бирка подрезала. Так, так, так, стало резко интересней. Согласитесь, такими вещами, как а, прекрасными ножами, мы пользуемся исключительно редко. Так вопрос, а, какой выбор сделаете вы а, в пользу более старого и надежного, потому что якобы оно прошло временем. Ну, потому что оно больше внушает доверие, хотя, по сути дела, этот более прямой, а этот более изгибистый и, может быть, когда дизайнер задумывал на этот нож, он думал, что он будет более дизайнерским. То нет, на самом деле, мне кажется, большинство людей выберет вот этот. Потому что лично я бы выбрала его. Редчайший случай, дорогие друзья, когда человек, не предвзятый и не относящийся к ножевой теме, ну, образно, практически никак, высказал свою точку зрения, которую... Мы не могли услышать, ну, как бы, будучи погруженными в живую тему. Кроме того, что мы имеем собственное мнение, есть всегда еще мнение отличное. И э, со своей колокольней его нельзя как бы предугадать. Ну, нельзя предугадать человеческую тупизну. В смысле? Безотносительно к тебе, нет, давай не делай такие глаза. Э, просто нельзя поставить себя на место того человека, на месте которого ты не был. И сейчас вот, да, условная блондинка, которая ножей никогда в руках не держала, взяла, и вдруг невзначай обнаружила мнение о том, что там есть какой-то фэшн, есть какой там, не знаю, стилистический образ ножа старого, нового. А, давай, Давайте задумаемся об этом. Оказывается, есть не только наша правильная точка зрения, а есть еще неправильная, популярная. Угу. До новых встреч!